Что появилось нового в Google Ads? На странице рекомендации рядом с показателем оптимизации начала отображаться цель компании. Google разрешил запускать компании, ориентированные на взаимодействие с мобильным приложением-рекламодателем по всему миру. Привет, это Мария и новости Digital. Цель компании на странице рекомендаций определяется стратегией назначения ставок. Она может быть ориентирована на оптимизацию конверсий, ценность конверсии, клики или процент полученных показов. Если, например, рекламодатель настроил стратегию назначения ставок на получение максимального количества конверсий, показатель оптимизации покажут в рекламном кабинете рекомендации о том, как оптимизировать конверсии для достижения цели. Кроме того, Google начал выделять приоритетную рекомендацию для компании, которая, по его мнению, окажет наиболее сильное влияние на показатели оптимизации и эффективность компании. Новые функции уже доступны на странице рекомендаций в рекламном кабинете Google Ads. И еще одна новость. Google разрешил запускать компании, ориентированные на взаимодействие с мобильным приложением, рекламодателем по всему миру. Реклама такого формата показывается в Google Поиске, Google Play, YouTube и более чем в одном миллионе приложений. Чтобы запустить компании для взаимодействия с мобильным приложением, нужно выполнить следующие требования. Минимальное количество установок приложения 250 тысяч. Компании для взаимодействия с мобильным приложением должны быть настроены в отдельном аккаунте. Это упростит оптимизацию для определенных целей компании. Отслеживание конверсии приложения должно быть настроено с помощью последней версии Google Analytics для Firebase SDK или через одного из партнеров Google. Должны работать ссылки на контент, чтобы пользователь мог перейти в конкретный раздел мобильного приложения. Google запустил новую функцию проверки ссылок на контент в аккаунте Google Ads. Она поможет рекламодателям убедиться, что ссылки на контент направляют пользователей на нужные целевые страницы приложения. Для этого нужно ввести адрес приложения при создании компании. В тексте объявлений, направленных на взаимодействие с мобильным приложением, можно выделить часть контента. Предложение в тексте, изображение или видео. Например, можно выделить скидки на доставку, чтобы люди заказывали праздничные обеды в ресторане. Чтобы показывать пользователям наиболее релевантный контент, можно связать Google Merchant Center или фиды бизнес-данных с компаниями для взаимодействия с мобильным приложением. Тогда в объявлениях автоматически будут показываться новые продукты и услуги в привлекательных для пользователей форматах. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!